Что касается использования косметики в акушерстве и гинекологии, я больше использую достижения в области пластической хирургии. И в основном это касается правильного зашивания кожи, как после разреза или разрыва промежности, если это имеет место, и то же самое имеет отношение к кесарево-сечению, так и к гинекологическим операциям. И дополнительно мы применяем определенные средства, которыми пользуются пластические хирурги, с тем, чтобы сделать шов наименее заметным. Например, после кесарево-сечения я не рекомендую пациентам, сразу загорать, поскольку когда солнечные лучи попадают на область шва, он темнеет, это молодые ткани, и после этого сложнее добиться незаметности рубца после кесарево сечения. Но при комплексном подходе, мне кажется, у нас очень хороший результат. Я видел неоднократно пациентов, которые, если я вам покажу, вы долго будете искать шов на животе.